Одна из особенностей людей – это непонимание того, что мы погружаемся в черный мир, в те элементы мира когда мы используем маты и ругательства. Не нужно использовать маты и ругательства. Маты и ругательство — это то, что приводит человека к тому, что его начинает ненавидеть окружающий мир. Потому что маты и ругательство — это всегда хула. Это обвинение, критика, это как бы элементы, которые, которыми человек занимает позицию темных сил. Дело в том, что… Я об этом сейчас скажу. Что же делать, если человек очень серьезный? Может ли он как-то от этого отклониться и не быть таким серьезным? Конечно. Я могу вам дать очень хороший совет. В тот момент, когда вас кто-то раздражает, в тот момент, когда вы очень серьезные, начните становиться на время помешанными, сумасшедшими. Хотя бы на одну секунду внутри себя, внешне, хоть как-то. Я могу вам сказать, в мире серьезных людей конкурентоспособные только сумасшедшие или на время помешавшиеся. Серьезно. Это такая особенность нашей жизни. До того момента, пока вы серьезные, решения никто не примет. Когда человек серьезный, что происходит, когда у человека появляются неприятности? Он сосредотачивается, становится серьезным. Тогда равняется, смотрите, человек счастлив, у него появляются приятные моменты, он не серьезный. У человека появляются неприятные моменты, он серьезный. Тогда как жить так, чтобы неприятных моментов не появлялось? Каким человек должен становиться? Несерьезным. Он должен внешне быть несерьезным. И еще раз повторю, и потом еще раз повторю, еще сто раз скажу. Я говорил уже о концепции проявления чувственной или душевной нежности. О том, что человек должен проявлять свою нежность и над этим работать. Дело в том, что проявление такой нежности создает потом милость по отношению к человеку. Это нежность, это проявление сердечных флюидов, которые выделяет человек в тот момент, когда он чем-либо занимается или с кем-либо общается. Как это все работает? Вы представляете, человек говорит, у меня ничего не получается сделать. А я говорю, дело не в том, что ты делаешь, а дело в том, с чем или как ты это делаешь. Вот Если ты делаешь, выделяя флюиды нежности, то тогда это будет приносить очень большие плоды. Флюиды нежности, представляете? Вот если сейчас это запомнить навсегда в своей жизни, и в дальнейшем к любой работе, к любому поиску работы, к любой даже встрече готовиться с позиции проявления флюидов нежности, то тогда это будет создавать для вас очень яркие плоды. Как обычно делают люди? У них есть нарисованная модель жизни, где они... Для себя выбирают позицию критики, и после этого этот человек, я его заведомо критикую, они не могут быть нормальны и так далее. А нужно немножечко по-другому. Вы таким образом даете шанс этому человеку быть кем-то другим.